в деревне. Холодно, холодно, конец августа, но цветет гортензия. Как же хороший этот цветок. Тут у меня какая-то ранняя гортензия без названия, скажем, не знаю, не сортовая похоже. Вот так кто-то, дал растет. Но как хорошо смотрится крупно-листовая гортензия. Смотрите, какая она красотка. Я, конечно, ее поливала так, чтобы она была вот такой вот синевато-синевато, синеватая такая, чтобы она была, я ее поливала. И вот результат, пожалуйста, уже очень она красивая. Нет погоды, очень холодно, так бы она зацвела еще и показала свою красоту. Но она молодая, ей всего лишь тут только третий год, цветет она буквально вот только первый год так. Здесь у меня вот розовая гортензия, тоже крупно листовая, но она не цветет еще пока. Такая красавица. Огромная шапка. Сейчас так вот рукой посмотреть. Ну, просто шикарная, конечно. Шикарная, красивая. Видите, тут розовый цвет. Наверное, не хватил ей. Чего-то не хватило. Может быть, вот эти будут посинее. По насыщеннее цвет будет. Но... В принципе, она была розовая, а потом она поменяла свой цвет. Хотя я ее до цветения поливала специальным удобрением, который создает цвет. У меня есть еще другие гортензии, но они молодые кустики вот. из разряда ванила фрайс. Но она у меня что-то что-то не задалась в этом году. Не знаю, цветения у нее нету. Ждала-ждала я чего-то, что выйдет какие-то красивые цветочки, но ничего не вышло. Но здесь по соседству, вот она, настоящая Ванила Фрайс, огромная шапка у нее, огромный цветок. Если вот так вот посмотреть, смотрите, какая то красивая-красивая нарядная шапочка. Здесь еще сверху расцветают. Но ну, может быть в сентябре будет погода, на что мы уповаем. Августа как такового не было. Все, 11, 12, 13 градусов тепла. Что это за погода? Для цветов это, конечно, не погода. Вот у нее еще взревают бутончики очень красивые. Но если она зацветет, то, конечно, она... Порадует меня своим цветением таким пышным, если будет погода. Но пока у нас прошли дожди, очень холодно. 13 градусов тепла, это же ерунда. Что это такое для цветов, чтобы они набирали свою красоту и силу. Это не состояние для цветов. Видите, и здесь тоже бутончики завязываются. Ну, может, сентябрь обрадует нас теплой погоды, и мы увидим цветение, цветение гортензии, как бы я хотела. Моя гортензия только начинает развиваться, только набирать силу. Я думаю, еще через пару лет я могу вам показать, насколько она хороша. Вот. Ну, пока вот у меня такие две гортензии. Видите, вот ванила Фрайс, она очень... от тяжести даже наклонилась. Может быть вот это будет у меня гортензия меня порадует. Вроде куст хороший, но пока пока нету. Вот посмотрите, как цветение вот это синенькое. Ладно? Вот она. Набирает силу. Вот она моя красотка. Местовая. Гортензия. Хороша, хороша. Очень хороша. Вот, вот эту я брала розовую. Тоже с такими большими соцветиями, бутонами. К сожалению, она ничего себя не, пок... не показала себя в этом году. Она, говорят, переизбыток азота. Если вот такие светлые листья. Вроде не поливала я ее ничем таким, чтобы можно было сказать, что переизбыток. Нет результата пока. Будем надеяться, что будет. Красиво, конечно, красиво. И Когда эти кусты набирают силу, просто облако красоты наступает. Что? Будем ждать. Время делает чудеса. Вы были с любовью из моего домика в деревне.